Наша. Здравствуйте уважаемые, снова кулинарный ролик и снова макароны, она же паста, в этот раз макароны необычные, макароны нутовые, безглютеновые, купленные в магазине Озон за вот столько вот здесь появится текстом рублей, поэтому здоровое питание, но его мы нарушим. Сливочным маслом и, собственно, прокачкой всего блюда, которое мы сейчас будем готовить. А будет самое распространенное, самое популярное в США блюдо. Мак-н-чиз. Не путать с мак Просто мак-н-чиз. Для чего нам понадобится? Две столовых ложки муки. Здесь мы рецепт усовершенствовали. Возьмем соточку пармезанчика. 100 грамм сливочного масла. И, собственно, сам сыр чеддер. Это главный, основной ингредиент классического американского повседневного блюда мак-н-чиз. Также закинем сухарей и все это будем готовить на молоке. Ну а теперь приступим. Сначала закидываем 100 грамм сливочного масла. И сразу же сходу в него вбиваем 2 столовых ложки муки. Пошло загущение. И теперь 300 грамм щадринского молока концентрированного. Доводим до загустения. Самая основа готова. Пойдет, сейчас пойдет. Здесь у нас закипает водичка. Водичка для наших м... мутных? Мутовых для наших нутовых, нутовых макаронов вот у нас уже появилась уже такая вот густая как бы сметанка и теперь мы из этого бешамеля будем делать собственно сырный соус сыр чеддер один в общей сложности 300 грамм. две пачки а теперь засыпаем уже макароны наши нутовые Наши нутовые макаронки отварились, рожочки от Ивана Дамария готовы. Наталья нелегкая, 1,5 нога. Не Ты что, считай, что они дойдут уже вместе с сырным соусом, нашим сырным бешамлярем. Вот такое вот консистенция. Сейчас мы это все соединим, откинем макарошины на душлаг и отправим в духовочку на 5-7 минут, присыпав это все на пармезанчиком, 100 граммчиком. Слиним мы наши нутовые макароны Ивана Дамария, откидываем их на душлак. И с душлока откидываем же их сразу же на противень. Теперь добавим особый ингредиент. Это сухарики. Да, в оригинальном американском рецепте есть сухарики. Пусть не в самом распространенном, но все-таки имеют место быть. Покрываем все соусом. Теперь даем однородную консистенцию, замешиваем, покрываемся пармезанчиком, плотным плотным слоем пармезана. На 220 градусов в духовочку. И потом все мы это отведаем. Увидимся на дегустации. Ну что ж, мак чиз э, по русскому рецепту готов. Мы взяли безглютеновые макароны Иван Дамария, но польза от безглютеновости. Нарушена была сливочностью пармезана, которого нет в оригинальном рецепте и большим количеством сливочного масла. Давайте попробуем, что получилось. Сыр дал потрясающую корочку, мы запекли их в духовке. Это восхитительно. Да. Не, ну вкусно. Вкусно, вкусно. Необычно. Сухарики, сухарики мы задействовали. Они, они, их используют зачастую американцы, поэтому все хорошо. Готовится действительно быстро. Чуть больше, наверное, сливок или молока. Это да. Здесь сыра просто прям от, от души. Нет, вкусно. Ой, вкусно но болит. Прям Давай. сырно, сырно, сырно. Да. Это вам не. Извините, пожалуйста, как вам бабушка натерла сыр обычный российский макароши. Так что, друзья мои. Блин, а сухари тоже заходят, да? Они вот подразмякли мы их подержали да, в духовке. Да, да. Это, друзья мои. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк этому видео, готовьте пасту, смотрите другие видео с моего канала, все макаронные выпуски будут в описании, а их, черт побери, уже по-моему 6-7-8, что-то в этом районе, пасту мы любим, пасту мы кушаем, ну и... Блин, ну это да. Вот пар пар пар пармезана тоже у них нету. Вот в, в оригинальном рецепте пармежанами начала, это стало да? Спасибо за просмотр. Пока. Тут съемка видео запрещена, блин. Камеру вырубай нахуй. Камеру вырубай, блядь, Мудила, блядь. Самое время достать и снова въебашить. Это называется авторитет.